Привет дорогие друзья, с вами сервис умного автострахования Супер ОСАГО текстовую версию данного видео, вы найдете на нашем сайте, ссылка в описании. Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно которым вводится такое понятие как перестраховочный пул, а также отменяется регресс к виновнику из-за ДТП без техосмотра. Все подробности смотрите далее. Огромное количество людей сейчас остаются без работы, для многих это шок. Если вы готовы развиваться, много работать и получать достойный доход, приглашаем вас стать свободным страховым агентом. У нас есть бесплатное пошаговое обучение, переходите по ссылке в описании видео и регистрируйтесь. Страховой бизнес в России всегда был, есть и будет. На рассмотрение Госдумы находится законопроект о так называемом перестраховочном пуле, который должен упростить и улучшить доступность полисов ОСАГО на рынке. Во время рассмотрения данного законопроекта, в ходе подготовки второго чтения в него были внесены поправки, согласно которым этим же законопроектом отменяется регресс в случае ДТП без техосмотра. Вчера этот пакет поправок был одобрен в третьем чтении и соответственно сам законопроект с внесенными в него вот этими поправками был полностью одобрен депутатами во втором чтении. Уже сегодня 23 марта 2022 года состоялось третье окончательное чтение в Госдуме. В итоге сегодня законопроект со всеми внесенными в него последними изменениями был полностью одобрен депутатами. О чем же идет речь? Условно данный документ можно разделить на две части, первая часть это непосредственно сам перестраховочный пул ради которого все это и затевалось. Изначально перестраховочный пул это такой механизм который должен обеспечить доступность полисов ОСАГО для проблемных категорий транспорта, таких категорий транспорта как автомобили такси, грузовики автобусы, мотоциклы, молодые и неопытные водители аварийные водители и так далее, то есть это все те категории владельцы которых зачастую сейчас сталкиваются с невозможностью оформить полис ОСАГО. При обращении в офис страховой компании им говорят что-либо полисов нет, то базы сломались или что-то еще, приходите завтра и так далее. При оформлении полиса онлайн, то есть на сайте страховой компании тоже зачастую возникают какие-то ошибки, перебрасывает на е гарант РСА, зависает все и так далее. Понятное дело, что таким образом страховые компании идут на нарушение закона, пытаясь не брать на себя ответственность за вот эти возможные риски, по данным, по их мнению, высокоаварийным категориям транспорта. Чтобы эту ситуацию изменить, Российский союз автостраховщиков как раз-таки разработал данный механизм, перестраховочный пол. Говоря более простым языком это скажем так общий котел куда скидываются вот эти проблемные полисы и соответственно далее из этого же общего котла распределяются убытки по страховым компаниям в случае аварии. Для обычного автовладельца ничего здесь не меняется, вся внутренняя кухня меняется только между страховыми компаниями. Согласно данному законопроекту все страховые компании, которые на сегодняшний день имеют лицензию на страхование ОСАГО будут 100% обязаны участвовать в данном перестраховочном поле. При этом их доля будет распределяться предположительно согласно доле на рынке в каждом конкретном регионе для каждой страховой компании. Грубо говоря, если Росгосстрах имеет в Татарстане долю 80% в сегменте ОСАГО, то соответственно 80% таких полисов ему и будет перераспределяться. Таким образом получается за эти 80% полисов убытки будет опять же платить Росгосстрах. Это первая часть данного законопроекта. Этот документ пока носит только рамочный характер, то есть создается сам по себе вообще перестраховочный пул. А уже в дальнейшем все условия, все механизмы по работе конкретно данного перестраховочного пула будут прописываться в отдельных документах Банка России, который на сегодняшний день является регулятором всех страховых компаний. Переход к перестраховочному пулу пока задерживается. Для оформления сложных полисов ОСАГО, а таких сейчас 80%, мы по-прежнему используем ЕГАРАНТ по данным наших источников, Е-Гарант планирует оставить и после введения перестраховочного пула, на случай технических проблем на сайтах страховых компаний. А мы знаем точно, что эти проблемы возникают сразу, как только страховая считает, что к ней пришел потенциально убыточный клиент. Перестраховочный пул задуман для того, чтобы сделать полис ОСАГО легко доступным для всех страхователей. Но неужели кто-то думает, что страховые компании добровольно повесят на себя весь так называемый не-сегмент? Нет, конечно. Они просто еще больше зажмут добровольную выдачу полисов, чтобы уменьшить свою общую долю рынка ОСАГО и соответственно получить в итоге меньшую долю убытков по не-сегменту. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Также никто не отменял всякие технические проблемы на сайтах страховых компаний, которые у них сразу возникают, когда они считают, что к ним пришел убыточный клиент. Три вещи никогда не возвращаются обратно